Здравствуйте! В этом видео мы детально разберем вкладку «Статистика», использующуюся в торгово-аналитической платформе ATAS. Доступ к данной вкладке осуществляется из главного окна платформы. Эта вкладка позволяет проводить анализ истории наших сделок, основываясь на различных критериях и статистических показателях, тем самым позволяя более наглядно оценить свою торговую систему в реальном времени и на истории. Для того, чтобы данные отображались в данной вкладке, необходимо чтобы была произведена настройка подключения к своему торговому счету. Как подключать различные торговые счета и настраивать онлайн данные, вы можете узнать в нашей базе знаний на сайте или посмотреть соответствующее видео на нашем YouTube-канале. Для начала хочу сказать, что вкладка содержит два варианта отображения. Это realtime и История. В режиме реал-тайм вы можете просматривать информацию о торговой статистике за текущую неделю по всем подключенным счетам и данные будут обновляться в режиме реального времени. В режиме История дается возможность загружать и анализировать данные за произвольно выбранный период истории. Давайте рассмотрим первый вид отображения – RealTime. Он содержит 5 вкладок – Статистика, Торговый журнал, Equity, Ордера, и сделки. Перейдем к первой вкладке «Статистика». Здесь мы видим следующие столбики. Название статистического параметра. «Все» – это информация по всем сделкам. «Длинные позиции» – это информация, касающаяся лонг позиций, А «Короткие позиции» – это, соответственно, статистика только по шорт-позициям. В данной таблице мы можем видеть следующие данные. «Всего сделок» – это количество сделок за выбранный период. Прибыль убыток- это итоговый результат по сделкам. Средняя прибыль- это средний показатель прибыльности убыточности сделки. Максимальная просадка- это максимальная просадка относительно начального баланса торгового счета. Максимальная относительная просадка- это максимальная просадка относительно пикового значения баланса торгового счета. Коэффициент восстановления – это характеристика торговой системы или результатов трейдера, которая рассчитывается как отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. Профит-фактор – это отношение суммарного заработка от всех прибыльных сделок к суммарным потерям от всех убыточных. Прибыльных сделок – это количество прибыльных сделок. Общая прибыль – это итоговый результат по прибыльным сделкам. Средняя прибыль, это средний результат прибыльной сделки. Убыточных сделок, это количество убыточных сделок. Общий убыток, это итоговый результат по убыточным сделкам. Средний убыток, это средний результат убыточной сделки. Торговых дней, это количество торговых дней за выбранный период. Прибыльных дней, это количество прибыльных дней. Убыточных дней, это количество убыточных дней. Комиссия – это итоговая комиссия по всем сделкам за выбранный период. Обратите внимание, если у вас не настроены данные о комиссиях в платформе АТАС, данные будут отображаться в виде нулевых значений. Перейдем к следующей вкладке – торговый журнал. На данной вкладке собрана информация по сделкам. Здесь располагаются следующие столбики. Счет – это номер торгового счета. Инструмент – это это сокращенное название инструмента время открытия это дата и время открытия сделки а цена открытия это цена, по которой была открыта сделка объем это открытый объем контрактов или лотов время закрытия это дата и время закрытия сделки а цена закрытия это цена, по которой была закрыта сделка объем это закрытый объем контрактов или лотов Профит-цена – это разница цен открытия и закрытия, а профит-тиков – это разница цен открытия и закрытия, деленная на шаг цены. Профит – это результат закрытых торговых сделок в денежном эквиваленте. Комментарий – это ваш личный комментарий, который вы можете добавлять к каждой сделке, нажав на сделку два раза левой кнопкой мыши. К примеру, я добавлю комментарий «Вход от границы зоны стоимости». Нажимаем ОК и видим, что теперь комментарий отображается в соответствующем столбце. Также мы можем упорядочить сделки по каждому параметру, представленному в данной вкладке. Для этого достаточно просто нажать на название интересующего столбика. Для сортировки в обратном направлении необходимо нажать туда еще раз. Далее следует вкладка Equity. На данной вкладке отражена кривая доходности с учетом всех сделок, вошедших в выборку. Следующая вкладка – ордера. Здесь располагаются все заявки, независимо от того, были они исполнены или нет. В данной вкладке отображается следующая информация. Счет – это номер торгового счета. Инструмент – это сокращенное название инструмента. Направление – это направление ордера, то есть покупка или продажа. Тип ордера – это лимитный, рыночный или стоп ордер. Цена – это цена исполнения ордера, а стоп цена – это цена активации ордера. Объем – это размер контрактов или лотов ордера. Остаток – это неисполненная часть заявки. Статус – это статус ордера, он может быть исполненным, активным или отклоненным. Время – это дата и время выставления ордера. OCO показывает наличие OCO-связки для ордера. При исполнении одного из ордеров, входящих в OCO-группу, остальные заявки отменяются автоматически. Комментарии – это комментарии к ордеру. ID – это идентификатор ордера, присваиваемый биржей. XTID – это идентификационный номер биржи. Здесь также, как и во вкладке «Торговый журнал», мы можем упорядочить заявки по интересующему нас параметру. И осталась еще одна вкладка «Сделки». Здесь представлены совершенные нами сделки. Как и в предыдущих вкладках, информация располагается в колонках. Здесь мы видим номер торгового счета, сокращенное название инструмента, направление ордера, то есть покупка или продажа, исполненный объем, Открытый объем – это оставшийся у вас объем позиции после совершения сделки. Также здесь представлена цена исполнения ордера, дата и время исполнения ордера, номер биржи и номер заявки, который присваивается биржей. Теперь перейдем ко второму режиму отображения данных «История». Этот режим позволяет просматривать сделки за интересующий нас период времени. Здесь можно выбрать желаемый временной интервал для расчета статистики, то есть начальную и конечную даты и время. Если необходимо включить фильтрацию по счетам, то есть чтобы статистика выдавалась не по всем, а только по определенным счетам, здесь должна стоять галочка. И теперь необходимо установить галочку напротив нужных счетов. Эта галочка включает фильтрацию по инструментам. И если такая фильтрация необходима, то ниже необходимо установить галочки напротив нужных инструментов. Теперь нажимаем на кнопку «Загрузить». В модуль статистики подгрузились все данные о сделках по указанным параметрам. Подгруженная информация отображается во вкладках «Ниже» точно таким же образом, как в режиме «Real Time», только уже за выбранный нами период по заданным счетам и инструментам. Еще одна возможность вкладки «Статистика» – это импорт, экспорт статистики сделок и очистка базы данных. Для этого необходимо нажать на эту кнопку с шестеренкой. Опции «Создать сделку и выровнять позиции» нужны для тех случаев, когда присутствует расхождение реальной информации со статистикой в АТАСе. Например, это может быть, если позиция открывалась или изменялась в сторонней программе. Соответственно, в статистике АТАС нет тех сделок, которые привели к открытию или изменению позиции. Поэтому трейдеру нужно добавить недостающие сделки в статистику для выравнивания позиций. Это можно сделать несколькими вариантами. Рассмотрим, как это делается. Выбираем пункт «Создать сделку». Данная функция реализована для создания сделки вручную. В появившемся огне указывается интересующий нас счет. Инструмент, время, направление сделки, цена и объем. После выбора данных параметров нажатием кнопки «Ок» вы добавляете новую сделку в статистику. Перейдем к следующей опции. Следующая опция «Выровнять позиции». Она будет активной только при наличии рассинхронизации позиций. Атас это определяет автоматически, и с помощью этой команды мы можем создать сделки для синхронизации позиций в статистике. При использовании этого способа берутся данные о текущих открытых позициях. Это такие данные, как счет, инструмент, цена, объем и направление. На основе этих данных создаются недостающие сделки в статистике. Как правило, это происходит автоматически. Теперь рассмотрим еще одну опцию, это опция «Экспортировать статистику». Данная опция позволяет сохранить историю всех ваших сделок на жесткий диск компьютера в формате XLS. При выборе данной опции необходимо просто выбрать место сохранения и название файла. Эта опция позволит вам применить всю мощь табличного редактора Excel для очень гибкого и эффективного статистического анализа своих торговых систем. И осталась еще одна опция – это очистить базу данных. Данная опция нужна для того, чтобы удалить все данные статистики из АТАС. Мы рассмотрели вкладку «Статистика» торгово-аналитической платформы АТАС. Теперь вы с легкостью сможете рассмотреть все свои сделки в режиме реального времени и проанализировать свою торговую статистику на истории. Если вам понравилось данное видео и вы считаете этот функционал полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, если вы этого еще не сделали и до встречи в следующих видео.